Ну, так. так, давайте вторую так. часть, И... запись уже идет. Ну, короткий пересказ, значит во-первых, что месяц Шват это месяц Маше Рабейну, то есть он родился умер в Швате. Что в Торе есть несколько мест, где. Главы посвящены неевреям, Итро, Белам, то есть как бы отношение к нееврейской мудрости. Вот, что Тора изначально писалась на 70 языках, то есть скрижали, по крайней мере. Вот, это значит, что для 70 народов то есть Тора адресована на всему человечеству невозможно на сегодняшний день убрать вклад неевреев в Тору То есть, там издание там издается с Таргу Монкелас, который прошел Гиюр. разметка по главам и по сукам мы пользуемся Значит, и, и своей нееврейской еврейской. дальше по отношению евреев и неевреев Рав сказал любопытную вещь значит, из Акидат Эдшак учится следующее вот это вот останьтесь здесь сидеть со слом ма а, значит а, то есть получается что а, не евреи сопровождали до а, потом остались сидеть а потом а, мы к вам вернемся значит то, что а, вера которую несут а, евреи человечеству а, как бы не евреи, не всю дорогу историческую сопровождают евреев, но в последний момент как бы все присоединятся, потом опять присоединятся, как Авраам с Исхаком спускаются с горы к двоим. Значит, Фируш сказал, что... Глава Итрона учит нашей функции перед народами. Дальше вот. повторил свою идею, которую Раф уже много лет говорит про скрижали, что форма скрижали с округлым верхом фактически это не еврейская. То есть из Талмуда известно, что скрижали были прямоугольными табличками, а изображения с округлым верхом, полукруглыми, это изображение, как сделал это Микеланджело, эпоха Ренессанса. Вот, и... И вот это вот изображение скрижали с округлым верхом, оно разошлось по всему миру и по всем синагогам мира в основном. Изображают скрижали с округлым верхом. Когда-то Раф говорил еще, что в этом есть еще дополнительный смысл, что вот эти вот два полукруга, Сверху они могут быть как бы отдельно сняты и соединены в круг, то есть символ цельности, что это как бы одна жаль, но в данном случае Раф приводил это в пример тому, что насколько 10 заповедей являются как бы принадлежат всему человечеству и насколько тесная связь между евреями и неевреями. евреями. Напомнил, что исход, как бы, согласно Мидрашу и согласно комментариям, исход не за наши заслуги, а для того, чтобы рассказывать народам о славе Всевышнего. Вот. Под конец говорил про Велинского Галона, который, как известно, просил, чтобы ему переводили на Лашона Кодыш книги по математике, физике, по наукам. Вот, Который он изучал, вот даже написал там учебник математики, и Вилинский Галон исходил из того, что мудрецы должны изучать науки, и у него есть образ минары ствол, которой это как бы это Тора, а семь видов семь ветвей, которые отходят от ствола, семь ветвей минары, это семь видов наук, которые исходят из Тора, и соответственно, что сейчас секунду передаю слово, и все... и соответственно, что все народы мира Пропитаются уважением к Торе через эти семь э, э, ветвей мудрости, э, значит, а, э, которые мы покажем, выходящим из Тора. Это Раф не сегодня говорил, но как бы, это он повторял много раз. Все. Арон, пожалуйста. Микрофон. Я оставлю а а свою а копейку. А, этот, а, я учился чуть-чуть у раба Шмойля Толедана. -то -то Был большой каббалист, он написал 10 книг по кабале, признанных всеми великими рабами современными. И как он, он рассказал, как он сделал шубу. Он в возрасте 27 лет, он был профессором математики в Сорбоне, он сам из Денисуэлла, по-моему. Вот, и э, он услышал, что Гаван Узвильна э, написал учебник по математике, как известно, сидя в туалете, чтобы не, не думать о Торе в туалете. Вот, и... и, и стал... в в Пенашемашот. Да. И ему стал ему стало интересно, что он мог написать в 18 веке э, таким образом не, не участник и так далее и он достал эту книгу и когда он ее прочел он захотел читать еще что написал Виленский Галлон он стал читать другие книги он понял, что э, надо соблюдать когда он взял, стал чекотом китсу шелха на уроках, или что-то в этом роде. И он стал все соблюдать. И он увидел, что надо жениться, он стремительно женился. И с тех пор он плакал на уроках неоднократно. Первые 27 лет жизни он потратил впустую на математику. Гедаля, можно спросить? Меня вопрос давно интересует. Не сохранилась запись из гаона с математикой связанной? Это есть Откуда? книга, ее можно достать. Есть книга. А? Есть. есть книга эта, которую можно достать, которую читал Рабс ну, Обязательно и... пришлите в нашу группу по имейлу, e если можно. Нет, у меня ее нет. Ее надо нет, на название. Чтобы оно сохранилось в электронной культуре. Я кодке. не помню точно, но... но ну, же... если вы увидите, хорошо? Или, наверное, знает, о какой книге я говорю, я забыл. просто. Спасибо, спасибо большое. Всего доброго. Аарон, да, опять? Нет, вы... только. Аарон, включите микрофон. Тракторичный. Тракторичный. Вот, я включил микрофон. Теперь можно говорить? Конечно. книга учеников Виленского Гаона, в которой они, нет самого Гаона, в которой они более-менее обобщили вот, научные, то, то есть, введение синапсис, скажем так, Гаона по поводу науки. И еще я просто дополню, еще, еще раз, только секунду, название книги. Я дополняю образ Миноры, я, я, еще, еще комментарий, тоже кого-то, может быть, колятор, я не помню, к сожалению, там говорится о том, что э, приводится образ служанки. То есть госпожи и служанок, которым она дает работу, да, известные на пение. Ну вот, собственно, госпожа – это э, торы, естественно, а служанки – это науки. И слава госпожи не полна, если служанки по ее указаниям не, не работают. Ну, естественно, какая же это госпожа, если служанки каждая делает, что она хочет. Вот, все, это, все я прошу прощения, я только дополнил то, то что хотел сказать Элли. Если Элли знает еще, еще какие-то книги учеников Гаона, то, наверное, наверное, есть еще по поводу связи с наукой. То есть в идее Тора должна давать науке специалистов по, междисциплинарному, по решению междисциплинарных проблем, скажем так говоря современным и обычным языком. Ну, Во-первых, это в колятор нецензуированной версии был этот образ Минары. Вот. И Рав когда-то лет 20 назад принес вот издание, был горд тем, что его все-таки опубликовали без, без цензуры. Вот, потому что в предыдущих изданиях этого образа не было, он сильно не укладывался в парадигму определенных слоев общества, что как же так, чего вдруг религиозному человеку надо учить науке. Вот. Это, это очень странно, потому что, насколько я знаю, Количество литовских мудрецов. Они учили советские науки, чтобы, когда станет нужно, когда вообще не будет хватать денег поддерживать их, получать, ну, парнокопу из других источников. Ну, как Рафицик Зильдар учил математику, например, да, то есть, как бы откуда откуда вообще взялась идея, что Сын Равины, Равин сам, мудрец Тору, учит математику. Да? То есть как бы это именно эта идея, как бы она в своем развитии получила. Да? Не все могли стать казенными Равинами или ну, а Во времена э, Равинцика уже не было никаких казенных Равинов, как Хазуныш. Да? То есть э, э, кому-то приходилось работать, зарабатывать своим трудом, и не всегда юрия была такая... Э, экономическая жизнь, что они могли обеспечивать своих мудрецов. Насколько я понимаю, просто экономические еще такое пожелание. Достаточно логично. Не, отев... Не обременять общину, которая так несет на себя тяжесть а, экономического времени. У меня вопросы. И... Да. А, а я потом реплику дам, если можно на это. Угу. У меня... Две темы. Прежде всего, очень хотелось бы, вследствие того, что сейчас обсуждалось, если есть где-то последователи вот этих учебников… Аарон мне сказал, что учебник Виленского Гаона он не сохранился, может, какие-то остатки последствия этого учебника где-то хоть можно проследить, это очень серьезно было бы сегодня даже для преподавания математики над этим задуматься одна сторона, если у кого-то есть, просто я призываю вообще все, о чем мы говорим, ссылки, вот в эту нашу имейловскую рассылку или в группу на WhatsApp. А другая тема, я имел счастье вчера разговора с Равом Йоэгем, значит, мне пришла в голову такая мысль, что современная академия, вот я Аарону уже успел рассказать, mm -hmm. она... Она стала народом. Академия, это университет, ученые, исследователи, они народ. Они друг с другом связаны намного более тесно, чем со своими этносами. У них своя иерархия, у них свои лидеры. Это, можно сказать, даже в каком-то смысле современная империя, которая, в общем-то, как мы видим во многих проявлениях пытается править миром. Это как империя греков, македонского и после или римская империя. И, а в конце дней, как мы знаем, должно произойти так, что после разной борьбы народы мира должны прийти к тому, что они должны благословить Израиль. И мы даже уже сегодня видим начало этого процесса. Да? Вот там я не, не знаю. С одной стороны Россия, Украина, с другой стороны может арабские страны и так далее. И вопрос центральный. А можно, если у нас такая надежда, что академический народ империя благословит Израиль. И Раф шварц он задумался и сказал: ну а что, что мы можем делать вообще, чтобы это приблизить? Он, как говорится ну, я, я как бы дал начало, но он эту мысль очень поддержал и развил. Говорит, да, это, это как нации сегодня. И он сказал такую мысль, должен появиться новый рамбом. Если появится масштаб, если еврейский народ даст лидерство, такое масштабное в науке, то и именно связанное с религиозным началом, да? Потому что он эти два мира соединял, то, говорит, может быть, тогда это может произойти. Ну вот такая короткая реплика, я себя ограничу, но есть еще что добавить. Рамхай пытался соединить два мира да, в своем кружке, которым учились студенты университета и мудрецы, молодые мудрецы Торы, как бы он старался насколько я понимаю, если брать эту идею первую, то есть, собственно, почему он вламывался немножко из дискурса общего тогдашнего, к сожалению. Может Но. быть, таким человеком был в какой-то степени Рабай Сакс, потому что он и... Нет, и близок и ко вс, буквально ко всем направлениям иудаизма ортодоциального, конечно, и хасидизму, и, и с другой стороны он и доктор по философии, и доктор по экономике, и он в своих произведениях, в своих книгах, которые они полностью направлены на раскрытие именно иудаизма и религиозной идеи иудаизма. Он прямо внутри всех наук, когда он обсуждает, он говорит буквально про все науки. То есть он говорит на языке, говорил на языке, который... Был близок академическим, академическим нерелигиозным людям, да? Абсолютно, да. Это, это он очень он, он как бы купается в этой среде. Его, он, его история, что он был, писал докторат по философии. И его, он был в среде полностью нерелигиозных людей. Он был единственным религиозным. И он рассказывает, как с этими нерелигиозными и неевреями как много он находил полезного именно для религии, именно для иудаизма. Движение... Не, и есть, еще, и движение в другую сторону, о том, есть ли у нас надежда, что академический народ благословит Израиль. То есть движение в другую сторону, а читают ли академические люди нерелигиозные что-то из равосакса. Я влияние... думаю, что да. Он же, был, он же был, у него есть титул лорд, да? он был главным раввином Коммунвелт Англии. И не только читали, все его королева хорошо знала, его все премьер-министры Англии хорошо знали и дискутировали с ним. Он рассказывает одну из историй, когда они летели. В самолете он летел вместе с премьер-министром, мне кажется, Блэром. И он говорит, как бы нечего было делать, но я стал, как обычно, взял Талмуд и стал учить очередную порцию Талмуда. И тогда Блэр подсел ко мне и попросил, и он, у него после этого было много-много бесед с Блэром по поводу Талмуда, и я не помню уже, какую именно он там рассказывает, что именно он учил, и какие, как он обсуждал это, и так далее. И во многих случаях Блэр советовался с ним, именно ища, и пробуя найти совет мудреца Тора, а не философов. Ну... Я понял. Это все хорошо, но и Рафсакс, и Рафштейнзальц, наверное, стоит упомянуть, и Рафаэль Каплан. Это все-таки да, хорошие друг друга. Они, да, они... но они сейчас, а мы сейчас имеем то, что имеем, и для того, о чем говорит Михаил, у нас нет, насколько я понимаю, иного выхода. Ну как да. В карнавальной ночи вы, вы, вы, вы, вы вырастим в Абаягу, да, то есть вырастите рам, Рамхали или Рамбама, ну то да. есть, своими силами. В да. Абоягу мы вырастим силами коллектива, да, да. Я извиняюсь, попробую тоже 5 копеек вставить. Значит, эм, во-первых, Воложинская ешива, то есть детище ученика Вильинского гауна и, соответственно, несколько поколений, эта ешива вообще была центром такой творческой лаборатории всего. То есть э, наук, искусство, э, кабалы, сионизма, э, мусара, э, то есть вот все варилось в Воложинской ишиве. Вот. Э э э ассоциировать это с современными, особенно с израильскими hmm литваками тяжело. Э потому что в ц Ираиль и литваки и хасиды подпали под влияние харидимного движения вот. а харидимное движение стоит на противоположной позиции того позиции того что тора в торе есть все, и нам этигойские штучки не нужны. Вот. Я бы даже сказал, в Гимаре есть все. Да, то есть да, даже, да, да, да, да, совершенно верно. В Гимаре Не нужно учить танах, не нужно учить танах. Да, танах да, никто не учит, это правда. С другой стороны, а, у меня вот вопрос. И идет, можно да. еще секунду. Значит, по поводу вырастить нового Рамбама. Я думаю, сложновато, вот. но если брать идею Равакука о взаимоотношениях евреев и народов, то он разделяет на три периода. На период Танаха, период Галута и период возвращения в Роцисрайт. Uh -huh. Такой период Галута воспринимается как, как индивидуальный вклад в как бы, развитие человечества, и приближение к идеалам Торы, а возвращение в Эрецисраэль – это национальный вклад, возвращение к национальному вкладу. То есть нам не надо как бы ждать нового Рамбама, вот, а как бы много мелких, слившись в один коллективный, как бы, еврейское, духовно-интеллектуально-научное, дадут это влияние на человечество. Это да, да, только пока сейчас не видно института, то есть, не видно мир Казара, условно говоря, да, то есть, который бы смог бы быть таки, такой Воложенской Яшин современности. Да? Я, если я правильно понял вашу идею, нам нужна новая Воложинская Ешива, то есть, говоря, который был бы ну, такой центр духовный, который бы объединял, тем более что сейчас не обязательно всем собираться в одно место. Есть технические возможности, которые позволяет людям, но пока просто не видно такого центра кристаллизации. А не факт, что должен быть центр? Это может Нет. быть как идея поля? Может быть, может быть, может быть, может быть, но пока... Вот, мы, мы, мы, мы к этому движемся. И, как всегда, я говорю, меня не очень расстраивает, наоборот часто радует, что кто-то углубляется полностью в глубины талмуда, а кто-то в науке, и кто-то пытается соединять и то, и то, и другое. Все три образа, они важны, как в университете важны, и отдельные факультеты специализированные, и какие-то группы межотрасливые. Меж от, от, то есть мы же, мы же видим, что... Среди религиозных сионистов очень много, И большинство учатся в университетах. И вот лауреат Нобелевской премии по экономике, ой, все время выскакивает его имя. Ауман. Но, но сегодня, сегодня надо признать, что Калифорния пока еще временна она во вкладе научно-техническом несколько сильнее Израиля. И я думаю, мне кажется, тут еще элемент перехода количества в качество Потому что в Калифорнии больше, десят, больше миллионов, там, ну миллионов или порядка миллионов исследователей, да, исследователи и так далее, тут же синергетика, критическая масса. Поэтому мою душу греет вот эта мысль, что Израиль должен вырасти в большой народ. И когда мы будем большим народом и большое количество хороших мозгов соединяться, то мы в Талмуде проникнем, может, намного больше глубины в Кабале, чем мы проникаем сегодня, и в науках. Это все будет соединение, как говорится, переливаться из одного в другое нам, Вовсе не обязательно плакать, что ну, вот кто-то учит чисто толпу, да кто-то там пытается соединить, ну, такие, такие мысли. Отдаю, отдаю сцену другому. У меня личное наблюдение и вопрос в связи с этим. Наблюдение такое, что Любович раба известно, что он был инженером и он учил науки сам, но и когда его спрашивали, вот, если сын или дочка хочет пойти в университет, он не советовал. С другой стороны, мы были в Хасидской синагоге в, Любовии, в Хабаде в Нью-Йорке. И Рабай, его сын, все сыновья учились в религиозной в хаббатских школах, и потом разъезжались по всему миру в хаббатские шивы, тем не менее у каждого из них были частные учителя по математике и музыке. То есть, а теперь вопрос, является ли это позиция ортодоксального и, и, и, и в Израиле, в Америке, что только Талмуд является она принципиальной? Или это было связано как вот в самом начале у Бен-Гуриона встречи с э, Хазун-Иш, что э, это вот нужно сейчас, потому что полностью исчезло э, изучение Тора. Или не то, что полностью, но очень стало минимальным. И вот это сейчас нужно поддержать это. И то же самое было и в Америке, что сейчас необходимо. Ну да, но это сейчас необходимо, оно постепенно выходит. И может быть, это не принципиальная позиция, я, я, это вопрос. Может быть, это вот локальная по времени позиция была такая. Я согласен с вами полностью, Владимир, что это вопрос времени, но вопрос чувствования, правильного чувствования времени, это еще и, и наш вопрос, и вопрос лидеров поколения, потому что некоторые полагают, что время уже, уже пришло отойти от такого глубинного, а другие полагают, там, вот сколько это поколений, счет от зарождения Израиля. Там, Сколько лет одно, по-моему, три поколения надо учить Тору, а сколько лет одно поколение, это расходится. И сегодня мы чувствуем, что мы находимся на грани вот этих двух концепций, и не очень понятно, пришло время или нет, почему мы это видим, потому что религиозные сионисты, которые идут как раз по пути интеграции, они растворяются, как сахар в воде. То есть пришло время или нет, может оно... Придет, когда соблюдающих евреев, например, станет больше половины в Израиле. Мы довольно близки к этому времени. Может тогда это будет меньше опасности. Еврей, который идет сейчас только одну секунду, еврей религиозный, который идет в академию, он он попадает в очень агрессивную среду, да, и она его размывает. То есть это нужны тогда и академические институты. Мы Затронули эту тему, допустим, Махон-Лев, да, если бы Махон-Лев превратился mm -hmm. в крупный университет или Ариэльский университет, он такой больше сионистский, чем Харидин, конечно же, но тем не менее, если бы стали центры науки такие, где религиозные люди, для них нет опасности, что их еврейская сторона будет размываться. То есть, если подвести в одной фразе то я чувствую, что мы находимся на грани времен, и сказать, вот когда вот этот нужный момент, по моему ощущению, можно еще чуть-чуть подождать. Значит, не, не из желания спора, а как бы ради все-таки истины. Uh, не согласен с этой позицией. Uh, я считаю, что дело в изначальной установке. Uh -huh. Вот у, у нас uh, недельная глава. Uh, дарование Торы. Самый uh, высший акт uh, всей нашей истории. Uh, глава начинается с прихода Итро. Uh, и совета Итро. Uh -huh. Значит, и, и у нас есть разные подходы среди комментаторов. Один подход говорит, да, есть какая-то, была какая-то гойская мудрость, вот, но потом пришла Тора, и все. Вот. И, и нам это больше не интересно. Вот. Другой подход. Да, есть хохма у народов. Но нет Тора у народов. Вот. Значит, да, Тора показывает, что Итро, значит, праведный человек, от него можно было чего-то чего позаимствовать. Но, но Тора – это что-то особенное, это что-то не пересекающееся. Вот. И есть подход, который вот, Рафиоэль, как бы Тоже идет по этому пути, что Тора включает в себя все виды мудрости, все виды божественной мудрости, которые есть в мире. Вот. Соответственно, часть этих видов мудрости, она есть и в науках, и в общественной жизни, там и, и в музыке и так далее. Вот что Тора, она... Включает в себя все, но э, в чистом виде. Так вот, э, когда э, Миша э, говорит, что вот, когда станет э, больше э, таких заведений, как э, там или Ариэльский университет, э, то картина изменится не благодаря этому. Вот. Хонлев, который является калькой с Ешиват Университи, выпускает специалистов в своей области, при этом соблюдающих ТОРУ. Эти две системы знаний у них в голове не пересекаются. Человек может быть блестящий программист или блестящий э, адвокат, или врач, э, при этом соблюдает шаббат, кашрут, э, жена окунается в микву. Вот. И он э, там, может быть, по вечерам э, сидит на уроке да, вот, Но э, это не э, эти знания, э, его научное, никак не пересекаются с его Торой. Вот. И, и это плохо. Вот. Когда то, что он учит, будет как-то интегрироваться в, в Тору, проверяться Торой, очищаться через Тору, вот тогда Тора от этого приобретет. То есть я изучал чуть-чуть медицину, изучал чуть-чуть философию, я все это отложил в сторону, погрузился в Тору. Сейчас любые знания, которые, которые у меня попадаются, я пытаюсь перепроверить через Тору. Это вот. Вот. Значит, это, таким образом это становится частью одной картины мира. А когда есть Тора и есть наука, это обедняет Тору. Это не, как бы, не, не тот путь, который должен быть. Вы, вы подняли мне очень кажется, важную тему. Владимир что-то хочет сказать. Арон, да. а я рада, я бы за Мне кажется, сразу мне... много отзывов на, на вас. Ваши... Психологически очень тяжело вот так разделить. Оно волей-неволей интегрируется. ну даже это глуповатый пример, когда человек учит два языка. Ребенок. Они у него раздельные, в разных местах мозга в самом деле находятся. Тем не менее, это интегральное знание, и мне кажется, очень трудно разделить, по крайней мере для, для каких-то людей. Они учат вместе, и это у них довольно вместе. Может быть, не сто процентов накладывается, но есть очень большая область наложения этих знаний. Так это мое ощущение чисто. Владимир, можно? Только я чувствую, что Аарон тоже хотел сказать, а я мыслил. Или я ошибся? Я, я скорее согласен с Эли, Без погружения в э, очень сложно прийти к ощущению, что, ну вот, словно говоря, угу. понимание, да, ага. к, ну, хотя бы к платоновскому пониманию логоса, которое является основой стей. Всех научных знаний, да? то есть единая некая система знаний, которая эм, является корнем, корнями корневой системой всех знаний. Да? Я когда-то э, думал о том, что в принципе можно посмотреть, что. Э, что раскрытие наук и, и научные открытия, существенное научное открытие да, и раскрытие в мире, которые они шли параллельно. Я просто вспомнил известную историю про Виленского Гаона, прошу прощения, чуть-чуть длинная, там как гаван учил ночью какую-то сложную судью и, и в, в синагоге. Да, и сторож, который дремал, периодически просыпался и слышал, что Гаон проговаривает. Гемаре очень важно проговорить вот окончательный вывод Суги, чтобы, ну, не ушло, то есть постижение да, то есть как бы на языке гемары. Да, и услышал, что Гаон проговаривает вот то толкование, к которому он пришел. Ну а потом Гаон помолился, ушел к себе домой. В синагогу пришли более простые люди, и простые люди там учат после, после молитвы гемару, да? то есть ну, те, которые идут на работу, либо. и какой-то равин занял место, и рассказывал им, дает ему урок гемары и дает то самое место, которое Гаон, Uh -huh. учил ночью uh -huh. и дает именно так, как дает Гаон. И сторож потрясенный бежит к Виленскому Гаону и говорит Рабейну, у нас в Вильне появился новый Гаон. И Гаон говорит, нет, просто то, что я раскрыл, после того, как я раскрыл, вот это, это спустилось в мир, да, то есть, ну, Будем рассказывать, это про Гаона. Я рассказываю про разных мудрецов, да, про Гаона. После того, как я раскрыл мир, это доступно всем, это стало доступно всем. Я думаю, что примерно так же раскрывается, ну, раскрытие Торы, оно становится доступным в том числе и в советских, и в, в науках, да. То есть можно провести параллели, то есть великие географические открытия карты мира и кабавари условных говоря, раскрытие нового мира, да, то есть они примерно в одно время попадают, да, то есть как была Кабаларита, да, как бы. или Хасидут, но ну, это более известные параллели, первая великая техническая революция, ну вот, когда машины, паровые двигатели и все прочее, да, то есть как бы, ну, нужно просто тоже поработать с этим, ну, просто параллелизм раскрытия Тора, научных достижений, То есть, я думаю, что там ждет много великих открытий. Я хотел бы сказать несколько слов о Воложенской Шире. Действительно, сейчас есть этот зум и так далее. Это не далее, только вам придется относительно коротко говорить. Да, Миша, я скажу короче, если вы не будете встревать, это точно. Ну, ладно. Значит, есть ряд крупных ученых, которые большие в Торе, например, Давид Каждан, который учит Тору полвека, и он лауреат нескольких премий по математике. И есть еще целый ряд таких людей, их можно соединить, и с ними можно беседовать и попытаться... Реализовать эту затею, мы можем слышать. Миша, я извиняюсь, я достаточно горд. Ну, в Маля-Думим вообще-то есть кружок, в котором там... Зевдашевский, Дашевский, Миша коро Рафьяша Беленький, все люди с хорошим академическим образованием вот, ну, сидят вечером, учат да вот, значит, Я как-то присутствовал на, на этих уроках. Вот. К сожалению, никакого пересечения... Вот, и э, когда-то вот э, Давид Каждан делал уроки по Сафарьов, вообще по Наху. Mm -hmm. вот. Но он берет классических комментаторов и, и хорошо глубоко их прорабатывает, вот. но никакой параллели э, с... Euh, научными вещами вот, не, не услышал вот то есть есть все-таки разница мне кажется э, стратегически подхода э, равахирша тора и mm -hmm. то есть mm -hmm. вот тебе тора а вот тебе дарехарец вот а вот наука относится к категории дарехарец вот а, а вот тебе тора вот а тора она лишьма вот а есть подход все-таки про искры святости, которые есть во всем. Вот, и надо уметь их распознавать, очищать от клепы и присоединять к источнику. Вот, и тогда понятие Тора станет шире, оно будет покрывать все виды знаний. Ну, чисто... Я имел в виду, что можно обсудить вот именно эту тему с Давидом Кажданом, с профессором Ауманным и еще несколькими людьми. Может быть, возможно проложить эту тему. Он дал академические уроки для тех, кто хотел слышать академические уроки, я имею в виду Каждан. И есть еще ряд крупных ученых, вот с ними можно попробовать поговорить на эту тему. Крупных лучалок, да. которые глубоко не как, как... И, и, и, Дали, если бы вы были в состоянии организовать группу для Зума, хотя бы для одной встречи, для, для, для начала, это было бы прекрасно. Потому что вы этих людей, я думаю, знаете непосредственно неплохо. Было бы просто здорово, если вдруг вы захотели и вам было удалось. Бы... Я, к сожалению, совершенно не организатор. Кому стоит обратиться, это к Илье Горкину с этой темой. Может быть, что-то получится. Вот а, может... Тогда кто, да, вопрос: кто к нему может обратиться с этой темой? Вы можете обратиться. Ну, нет, да. я, я нет. Я сразу он скажу, он очень я открытый, нет. Человек. Нет, есть, Боркин он... открытый человек. Нет, открытый человек. Он может... навязывать темы абсолютно невозможно, по моему опыту. Может быть, одно из направлений – это переводы рабой Сакса, извиняюсь за назойливость, на русский язык. И попробовать… Действительно, у меня ощущение такое от прочтения его книг, что его Тора и научное его знания просто вместе, они неразделимы можно мне пару слов разрешите конечно конечно Ирина. мне кажется что процесс на самом деле, процесс диалога между торой и наукой есть одна замечательная книга которая вышла в свет на русском языке с помощью э, Гидалия Стаминадеми. Это книга э, «Наука в свете Торы», написанная э, ученым, профессором и одновременно раввином, э, рабе Иуда Леви. К сожалению, он не так давно ушел из жизни. Эта книга есть на русском языке. Он работал в Махон-Лев много времени и, и вел там целые научные направления. А может быть, какое-то время был даже ректором. Я сейчас в точности не помню. Гидалий лучше знает. Он, я тоже с ним был знаком немножко. Мы с ним вместе молились в одной синагоге. А Гидалий переводил его книгу. А это, это одно из таких произведений где на самом деле и угол зрения наука в свете Торы. И, и там разбирается а, не только математика, там разбирается очень много и физика, и биология, и экономика. То есть все отрасли, может быть, все те, все ветвей, которых а, а, а Эли сегодня нам напомнил, а, значит, они там есть, присутствуют. А это один из примеров. На самом деле тенденция такая есть. Но что на самом деле, мне кажется, может по-настоящему объединить, это и мы сами, вот в нашем скромном коллективе, тем не менее мы можем какие-то проблемы обсуждать. Хорошо, если удастся привлечь кого-то еще. Я могу поговорить с Юрием Дворкиным, мы с ним сотрудничаем по ряду вещей. Но он на самом деле человек очень даже перегруженный своими собственными проектами и э, при всей его благожелательности, конечно, время вряд ли он сможет уделить этой теме. А, а мы вот сегодня вышли на нее благодаря уроку рову Юрия Шварца. А, вот. что может объединить? Допустим один вопрос. Я предложу к размышлению, а мы можем о нем потом поговорить. А, Каковы цели? На самом деле объединить людей могут только цели. А, сказать, а все остальные наши сиюминутные материальные заботы, и даже духовные, они разъединяют. А вот цели для будущего, они могут быть объединяющей частью. Вот я задам вопрос, и себе в том числе. А каковы цели изучения Торы? И параллельно. А каковы цели научных исследований? Вот если мы задумаемся о целях тех и других, то, может быть, удастся найти что-то общее. Есть еще одна вещь, которая может быть общей. Это методология. У науки своя сложившаяся методология, классическая даже. У Торы своя методология. Может быть, и здесь удастся что-то общее. Но в центре и того, и другого стоит, а, который сегодня нет. Это наука о человеке. Наука о нас самих. И вот это третье, что может объединить. Сегодня есть разные фрагменты. Один из примеров действительно реального продвижения этой науки является... Институт психосоматики, который организовал наш уважаемый Эли Тальберг. Это на самом деле наука чеки которая имеет практические приложения. Даже там впереди, как мне кажется. Но она разумеет и, и эту, это изучение. Вот три точки реального сближения этих двух сфер, Торы и науки. Еще раз, цели изучения. Того и того а, а методологии, которые могут быть в чем-то разными, но, но в чем-то пересекаются наверняка. И ценно именно в том, в чем они пересекаются. Естественно, человек, это мы сами, мы являемся субъектами и изучения Торы, я говорю о присутствующих, и так или иначе изучения естественных наук. Вот это, это то, о чем нам стоит подумать и, и поговорить. Я уверен, что каждый из нас со своим уникальным опытом, уникальным своим образованием и своей уникальной личностью может нести что-то. И таким образом у нас может, может произойти интеграция и синтез. Спасибо за внимание пару слов еще о Раве Леви. Он был э, крупным ученым э, в области лазеров и возглавлял факультет лазеров. И благодаря написал первый учебник по лазерам э, на иврите и второй в мире. И благодаря нему развилось вообще это направление в Израиле по лазерам. Но кроме того он был э, большим равным получил смеху у Больших Рау, и он возглавлял ассоциацию ученых Харыгин. То есть существует такая ассоциация. Вот к ней, в нее надо, видимо, в первую очередь обратиться. И с этим надо, наверное, обратиться в первую очередь. Да, да. Спасибо, Гидалия. Вы его хорошо знали. Есть еще один очень серьезный ученый который тоже работал в Махон-Лев. Это Яков Фридман, с которым вот мне пришлось несколько раз побеседовать в последнее время. У него оригинальный совершенно самостоятельный подход к современной физике, в который мы знаем сегодня очень много, больше проблем, чем, чем решений. Вот. И, и он... Человек, который регулярно ходит в синагогу, вот тут недалеко, где я живу, а, вот, и верующий такой, ну, хабадник еще к тому же, вот, а, тоже очень интересный человек, у которого просто внутри него а, органично сочетается а, вот его а, традиция еврейская. и, а, и серьезное продвижение, оригинальные продвижения в современной физике. Но он человек очень занятый, я пытался его привлечь к этому к своему проекту, он очень благожелательно отозвался, но я почувствовал, что дополнительного ресурса времени на другие дела параллельные тем, он уже занимается, Его нет. И так с большинством людей вот наш уважаемый Эли, чрезвычайно занят, То есть, вы себе не можете представить, насколько. И вот то, что он с нами проводит столько времени своего бюджета, для меня это просто подарок и удивление большое. И вот так со всеми глубокими, серьезными исследователями, которые выбрали себе какую-то область реальную работы, а вместе с тем привержены нашей традиции глубоко. Это, это как правило, очень занятые люди. А, а мы вот тут, у нас, конечно, невероятный подарок какой-то с небес, что мы тут встречаемся и, и свободно обсуждаем важнейшие темы, которые сегодня для всего человечества важны, для еврейства. Вы, вы знаете, Илья, очень здорово вы сказали, очень Коротко. И е, если известно, что хорошие люди чем-то заняты, э, иногда помогает погрузиться немножечко в то, чем они да, заняты, чем они увлечены, тогда можно найти смычку и часть их положительной энергии, как говорится, таким образом приобрести, по -по -по -по помогая э, им чем-то в том, чем они, э, что их... Основную, основную цель составляет. Миш, Миш, у нас достаточно энергии. И, и я еще раз повторяю, у нас совершенно уникальные вот эти вот собрания. Слава Богу, что эта традиция есть. Дай Бог, чтобы она сохранилась. И если мы можем это время построить а, а, как-то еще оптимально использовать ресурс, мы тоже можем продвигаться. А, вот. А, а эти люди, может быть, заинтересуются и тем, к чему нам при, э, удастся прийти. Владимир, по-моему, руку поднимал. Мне кажется, вот отвечая на вопрос о целях и методологии, по крайней мере, для меня главные цели совпадают. Это познание окружающего мира, это цели науки тоже. Она ничем не отличается и ну, сейчас биология и психология, например, или физика и психология – это разные науки. Даже разные разделы математики. Одни ученые, которые по топологии, не понимают те, что делают по теории игр или еще что -то. И не понимают языка даже. <связано> Поэтому что удивительно, что те, которые погружены в Талмуд… Не, не очень понимают, и наоборот, не очень понимают физику элементарных частиц. Тут нет ничего удивительного, но и те, и другие преследуют одну и ту же цель, познание мира. И самые высокие ученые, которые видят эту цель, они тоже, они просто исследование, что вот на этой странице Талмуда, да, или как... Молоде, Мы... можно вопрос? Простите, что я вас перебиваю. Да. Прямо на этом месте. Да. Скажите, а для чего познание мира? Тут цель. Для чего познание мира? Мне кажется, что этот вопрос не существует. А для меня, ну, а для он, меня он, существует. Он, он, с, с раннего детства, вот прямо с рождения, даже с какого-то там месяца внутриутробного, человек познает мир. Это он не осознает этого, и в какой-то момент он хочет это задать вопрос, но мне кажется, что можно этот вопрос... Что-то зависло, я, я не слышу вас. Да-да, у Владимира видно интернет. Владимир, я воспользуюсь да -да -да. тем, что тем, что перерыв произошел, и задам вам вот такой следующий вопрос. Ну хорошо. Действительно, человек Ты так построен, не... что он от рода... Сейчас, можно я закончу? Да, да, да. Вот, у нас как бы такой диалог, но не хочется, чтобы сократился. Да. Значит, да, рождающийся человек, появляющийся на свет, в нем это заложено, познание. Теперь... А насчет познания мира, смотрите, это познание внешнего, я подчеркиваю слово внешнего, а ведь есть еще познание чего-то, что вне мира, да? и, и то, к чему маленький человек, если он еще ничего не слышал от взрослых, он не приходит, его действительно интересуют все внешние вещи, но есть третий Направление познания, я закончу на этом, это угу. познание самого себя. И кто-то из древних сказал, что позная, познавая себя, ты познаешь мир. Я сейчас не помню, то ли из греков, то ли из китайцев, кто-то кто об этом сказал. Смотрите, есть три вектора познания. Познание внешнего мира, познание того, что стоит за внешним миром. Да? Мир Олам, Нейлам. За ним что-то скрывается. И познание самих себя, в которых соединяется и то, и другое. Потому что в человеке есть и улам, и неелам. Поэтому познание мира, дорогой мой, это еще не все. И можно вот цели, так, а цели можно и не очевидно. Когда, когда я говорю о целях, я говорю, как бы соединить цели всех этих трех векторов познания? Вот, Илья, вот только две, две фразы буквально. Как я это чувствую, Всевышний растит своего ребенка. Это каждого из нас в отдельности, еврейский народ вместе. Да-да, но социум. Дайте мне, Но социум дайте сильно мешает. Дайте мне фразу сказать. Да, пожалуйста. И Маленький чтобы вырастить фраз. этого ребенка, надо его обучить всем аспектам. И Всевышний хочет вырастить кого-то, кто сможет с ним ближе разговаривать, кто будет ему ближе. Он, каждый родитель хочет растить ребенка, чтобы, ну, чтобы он его понимал, был его собеседником, был его преемниками, даже расширял в чем-то то, что он хочет сделать. Миша, ну, вот, в двух словах. Миша, вы, конечно же, правы в постановке. Да, я, я уверен, что я и согласен с вами, что Всевышний хочет этого. А ну, вот помогает... Я, ему... я, Минус, я, крючку, А помогают ли ему родители? Если в, нас, если в нас будет это ощущение, то это мы ему поможем. Да. вам о. это поможем. Вот это, да, тут я с вами согласен. Есть одна вещь, что познание материального мира как такового – это одна из тайн Творца. Мы не можем, мы не можем прийти к понятию для чего и как это, почему человеку дано развивать науки, познавать материальный мир как таковой, к чему это приведет, куда мы идем. Это одна из тайн творца, которая в будущем, наверное, откроется. Она, может быть, уже открывается. Можно? Тут прозвучало, что цели и, цели и методология. Значит, во-первых, надо понимать... Главную проблему, что, может быть, и цели у нас и похожи у торы и науки, но методология, а именно доказательная база у нас отличаются. То есть это два разных способа познания мира. Способ эмпирический и способ, опирающийся на правильное понимание пророчества, то, что Бог дал нам пророчески. Это раз. <coughs> Два. Может быть, вот, как бы, алаверды тому, что сказал Илья, значит, что у нас общее, это латакен олам, то есть довести и латакен и текунатсми, то есть довести себя до совершенства, вот, Но в э, Алайну Шабех есть замечательная фраза Латакану улам бамалхут шадай. Вот, если просто взять Латакану лам, то это у нас очень похоже. Э, наука ставит целью довести мир до совершенства, э, чистая наука, э, и мы как э, верующие люди видим в этом свою первостепенную задачу в это каналам вот но у нас в это каналам молхут шадай под властью бога то есть у нас э, есть исправление мира э, определенными инструментами э, вот э, как соединить две эти вещи, чтобы наука тоже понимала, где есть границы границы, где это исправление идет на пользу, идет как служение Богу А где это ради удовлетворения эгоизма людей, чтобы то есть поиск более удобных условий жизни. Вы совершенно правы. И тут без стороны не обойтись, Элли. Вы как раз говорите о, о синтезе, синтезе цели, об интегральной правильности. С с вами согласен? Спасибо. В чем будет завершенность мира, К чему он придет, мы этого не знаем. Это, Но зависит, надо. От, это зависит от нас, в какой-то мере. От всех, от, от людей зависит. Двигаться надо. Двигаться, как бы. двигаться. Надо. Ну, вот. Да. А, а, направит шаги человека. Да. Илья очень здорово заметил, что у Эли есть как бы зародыш и начало этого. А, этот институт, это здорово. Зародыш есть у всех. Всем здоровья! Шаббат шалом! Да, да, шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат -шалом. Здоровья. Всем здоровья! Да, да, шаббат шалом! Спасибо, спасибо всем!